Всем привет! С вами журнал NextGenDigest и сегодня мы расскажем вам о том, как устанавливать Windows. В качестве примера мы продемонстрируем установку Windows 8.1. Для начала нам понадобится образ самой операционки. Он у нас уже есть. Поставить Windows можно двумя путями – посредством диска или через флешку. В первом случае всего лишь нужно записать образ на DVD диск, желательно на DVD-R, поскольку при записи на DVD-RV возможны проблемы с установкой. Мы рекомендуем записывать на минимальной скорости. Второй вариант – это запись на флешку. Для этого нам понадобится приложение Windows 7 USB DVD Download Tool. Его можно бесплатно скачать с официального сайта microsoftstore.com. Переходим по ссылке. Скачиваем. Устанавливаем. Запускаем приложение. Выбираем образ операционки. Нажимаем Next. Далее USB Девайс. Выбираем флешку. Нажимаем на «Begin Copying». В процессе данные с флешки удаляются и записывается образ Windows. Вставляем носитель, перезагружаем компьютер. Во время загрузки вызываем «Boot Menu». В каждом компьютере за вызов меню отвечают разные клавиши. В основном это F12 или F9. Если не получается, Google вам в помощь. В «Boot Menu» выбираем носитель. В нашем случае это cd -ROM. Далее начинается установка Windows. Появляется окно установки Windows, в котором мы выбираем язык системы, формат времени и даты и раскладку клавиатуры. Нажимаем «Далее», «Установить». Вводим ключ продукта, указанный на коробке с диском, или тот, что вы приобрели в интернет-магазине. Если вы покупали компьютер уже с Windows и нет наклейки с ключом, то он либо вшит в BIOS, и вам не нужно его вводить, либо свяжитесь со своим продавцом, чтобы узнать ключ продукта. Нажимаем «Далее», читаем и принимаем условия лицензии, выбираем тип установки. При выборе пункта обновления ваша операционная система обновится с сохранением всех файлов. При выборочной установке происходит установка чистой операционки. Так как у нас не установлена операционная система, кликаем на выборочную установку. Открывается окно с информацией про жесткий диск. У нас он чистый, потому мы его разделяем на локальные диски. Кликаем «Создать». Для комфортной работы ОС рекомендуется не менее 60 гигабайт. Остальную память разбиваем как хотим. Необходимо отформатировать системный диск и зарезервированную память системы. Остальные диски можно не форматировать. Выбираем, куда устанавливать Windows. Нажимаем «Далее». Начинается непосредственная установка операционной системы. В процессе установки компьютер будет автоматически перезагружаться. В конце установки появляется окно персонализации, где можно выбрать цветовую гамму и указать имя компьютера. Указываем имя компьютера, например, Next NextGenDigest, нажимаем Далее, использовать стандартные параметры, поскольку подключения к интернету у нас нет, мы создаем локальную учетную запись, указываем имя пользователя, по желанию указываем пароль, повторюсь, что по желанию, пароль можно не указывать. Кликаем готово. Поздравляем установка завершена, но это еще не конец. Настраиваем разрешение. Кликаем правой кнопкой на рабочем столе, в контекстном меню выбираем разрешение экрана, в поле разрешения выбираем нужное. Кликаем применить, сохранить изменения, ОК. Теперь нужно установить драйвера для компьютера. Заходим на официальный сайт производителя, вводим модель устройства, выбираем свою операционную систему, скачиваем и устанавливаем все драйвера к ней. С вами была команда журнала Next Gen Digest. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы в соцсетях, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы. Заходите на наш сайт nextgendigest.com, ждите новых видео. Спасибо за внимание.